с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видео обзоре набор от компании Кингрой Кингрой 218 МДА, состоящий из 218 предметов. Набор Кенгрой это профессиональный инструмент, изготавливается он на заводе в Тайване. Применяется в основном на СТО, но можно применять также для обслуживания собственного автомобиля, так как инструмент профессиональный. И, кстати, инструмент Кенгрой имеет очень демократичную цену, поэтому, если вам нужен профессиональный инструмент, за невысокую цену, то присмотритесь к набора Kingroy. Данный набор поставляется в упаковке из плотного картона. Это вот такой вот картоновый ящик, в котором хранится сам набор, что важно указывает производитель. Э -э, гарантия 1 год на наборы инструмента King. Roy. Далее комплектация полностью набора указана на упаковке. И в принципе, что еще? А сделано в Тайване. Made in Taiwan. Ну, изначально, если почитать историю Кенгрой, то марка зародилась в Германии. Это даже указывается на самом инструменте, пишется, пишется «Джомаги». Но потом завод переместился на остров Тайвань. По комплектации набора, в наборе идут 3 рабочих квадрата. Одна вторая дюйма, 3 восьмых и 1 четвертая. Соответственно, идут 2, 3 трещотки. Трещотки в наборе идут на 24 зуба. То есть силовые. Выдерживают довольно высокие нагрузки, но, конечно, не рекомендуем ними срывать гайф, потому что все-таки трещоткой только закручиваем. Имеет реверс, имеет быстрый сброс головки, также они идут разборные. То есть можно заменить сам механизм или обслужить. Надпись на рукоятке хром ванадиум Kingroy Джомани. Рукоятка пластик-резина, то есть комбинированная. Синий цвет это пластик, черная это резиновая вставка. Ну и надпись «Кенгрой» на самой рукоятке. Длина рукоятки под квадрат 1,2 составляет 260 мм. Рукоятка прямая. Далее, под 3,8 квадрат. Длина 210 мм, также имеет комбинированную рукоятку. Надпись «Кенгрой» на металле, на рукоятке самой, на пластике. Быстрый сброс и реверс. Все то же самое, что и рукоятки под квадрат 1,2. И также под квадрат 1,4. Длина рукоятки под квадрат 1,4 составляет 155 мм. Так, набор имеется вот такая отвертка с магнитом. Она используется с битами. Длина этой отвертки, которая применяется с магнитами, составляет 210 мм. Выбираете нужную биту в специальном боксе и получаем отвертку. Обычная отверточная рукоятка, и вставляются биты, внутри находится магнит. Также есть отверточная рукоятка, еще одна в наборе, длиной 150 мм. Это обычная, как идет во всех наборах, стандартная. Она может применяться с головками под квадрат 1,4 мм. Также имеет присоединительный квадрат в рукоятке. Можете подсоединять трещотку или через переходник можно также использовать биты. Также биты из набора под 1/4. Здесь ручка полностью из пластика. Также этот переходник можно использовать с трещоткой. И вставляете сюда биту. Ну и еще и вороток можно Т-образно также применять. То есть, в зависимости уже какие работы вы проводите. Так, две ответочные рукоятки показал. Далее переходник. Переходник с вода 1,2 на 3, восьмых. И можете на ставить под 3,8. Сейчас ее. Это рука, этот переходник идет с отверстием. Также может использоваться как Т-образный вороток. То есть набор — этот очень богатая комплектация. Тут можно вот массу вариантов соорудить для, допустим, работ разных. Далее еще один переходник. С трех восьмых на одну вторую. Также идет с отверстием. Здесь можно использовать как Т-образный вороток. Длинитель вставляем 250 мм, получаем Т-образный вороток. Или для перехода с квадрата три восьмых на одну вторую. Карданы. Три кардана, три восьмых, 1 вторая и 1 четвертая. Карданы скреплены металлическими ставками. Но здесь все очень аккуратно сделано. То есть все качественно. Поэтому то, что здесь металлические ставки, это существенная роль я совершенно не играю. Просто они не разборные Так, вороток под квадрат 1,4. Вороток под квадрат 3,8 я уже показывал. Он отдельно не идет, Его нужно вот с таким переходником можно вот вставлять. Вот, получаем такой вот. Правда он короткий, но все таки есть. Вороток под квадрат 3,8. Вороток под квадрат 1,2 также я уже показывал. Т-образный. Вот. И удлинители. Удлинители под квадрат 1,2. Два удлинителя идет 255 и 125 миллиметров. Под квадрат 1,4. Два удлинителя 50 и 100 миллиметров. Также есть удлинитель гибкий. Очень удобная вещь для труднодоступных мест. 150 миллиметров. Также под квадрат 1,4. Переходник подбитый. Квадрат 1,2. Здесь вот, в наборе идут биты под квадрат 1,2. Биты подписаны, каждая бита. Есть торкс, есть шестигранные, есть крестовые и шлицевые биты. Вставляйте нужную биту и подсоединяйте трещотку. Можно, можно вороток подсоединить, Т-образный. Биты под квадрат 1,4 идут в боксах специальных. Вот, можно их вытягивать. Здесь биты больше типа размеров всяких. Есть торк с отверстием, есть шестигранные с отверстием. Есть рай-биты и шлицевые. Есть переходник для использования бит с шуруповертом. У кого есть шуруповерт дома, подсоединяете этот вот переходничок, который я уже показывал. В него вставляете нужную биту. Получаем такую конструкцию для работы шуруповерта. Набор ключей Г-образных. 10 ключей, шестигранные и ключи тормс. Общее количество 10 штук. Свечные головки. Три свечные головки в наборе. 18 мм, 21 и 16 мм. Как видите, головки в наборах Kingroy имеют синюю полосу. Надпись Кенгрой, Хром Ванадиум и также надпись на металле, кенгрой, хром ванадий и размер. 16 мм данная головка. имеет резиновые ставки внутри, чтобы свеча не упадала при откручивании. Так, теперь головки. Головки шестигранные в наборе идут. Под 3 квадрата, 1 четвертая, 3 восьмых и 1 вторая. Общее количество головок 38 штук. Самая гол маленькая головка на 4 мм. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 217 грамм. По надписям на, на головках видите синяя полоса. Это особенность наборов Кенброй. Хром Ванадий, Джомани, Германия. Кенгрой на металле также надпись и имеет номер согласно каталога головка. То есть ее можно найти в каталоге кенгрой и заменить вдруг у вас она потерялась или кто-то украл. И 32 мм размер головки. Далее верхняя крышка. В верхней крышке большой набор комедийных ключей, 14 штук. Самый маленький ключ у нас на 7 мм идет. И самый большой ключ на 21 мм. Очень красиво сделаны ключи. Серебристое напыление защитное. Здесь указан хром-ванадий, материал изготовления. 21, 21 размер ключа. Кенгрой надпись, Джомани. И вот такая насечка. То есть ключ очень удобно держать в руке, он скальзывает, если у вас руки в масле или в чем-то запачканы. Так, набор бит под квадрат 1.4 еще есть биты, прессованные в головку. Здесь очень их много, также торксы есть, все биты подписаны в наборе. Они применяются или вот с этой вот рукояткой можно применять, которую я уже показывал, или с Т-образным воротком, или использовать трещотку. Также эти биты применяются с переходником под шуруповерт, который тоже, тоже я вам показывал. Также в наборе есть две большие биты. Одна шестигранная. Такая большая, 14 мм, 6 граней. И есть бита TORX T70. Так, головки TORX. В наборе их 14 штук. E4, самая маленькая TORX. И самая большая E24. Головки длинные, 18 штук в наборе. 4 мм самая маленькая головка. И самая большая на 22 мм. По комплектации набора все. Особенности кейса. В кейсе, что хотелось бы отметить, подписаны биты. Согласно типа размеров, где они лежат в ячейках. Биты головки по размерам подписаны инструмент закрепление инструмента в верхней крышки чтобы он не упадал но здесь пластик очень жесткий в кейсе поэтому инструмент сидит своих ну еще естественно конечно влияет что-то профессиональный набор поэтому здесь все сделано качественно Весь инструмент очень хорошо защелкивается своих, на своих местах вы слышите также внизу он защелкивается вот. ну, сейчас попробуем закрыть кейс вот все очень хорошо держится. Кейс состоит из двух частей. Пластиковые зависы идут, но внутри идут металлические штыри. Запирание на пластиковой защелке. Ну, говорится, пластиковые защелки здесь хорошего качества. Поэтому это не влияет на их крепость совершенно. Если вы только целенаправленно их не поломаете. Так, по габаритам самого кейса. Кейс у нас здесь не маленький, соответственно, тут же инструмента много. Вес набора составляет 11 килограмм, э, ширина набора 54 сантиметра, длина 38 и высота 8 сантиметров. На верхней крышке логотип King Roy и надпись Professional Tools. Но пластик, как я говорил, здесь жестковатый идет. Ну и сам кейс, если, если сказать, то мне очень нравится. Очень хорошо подобраны две крышки друг к другу. Нет зазоров каких-то. И вообще качественно сделан. Те синего цвета. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. Ставьте лайк. Кому понравилось видео или кому оно помогло с выбором набора инструмента. Спасибо. До свидания.